Что-то есть. Свечки у нас зажигания есть. Это у нас. конечно, кто-то идет. Ага. Вот, вот это налив. Ну небольшие лоются. ну лодки такие вот. Ну как небольшой, нормальный. Друзья попался. вот это добренький идет. Около киловтики где-то идет, идет, друзья. Вот она красавица родная Если заниматься, то можно таких ловить на лимах Видите, один ус Камеру смело сожрет, друзья Что, ребята, всем привет! Сегодня находимся на Иршах Вот, и тут вот человечек на поставушке ловит на лимчиков Сейчас посмотрим, говорит попалось что есть, а? будем пробовать тянуть. Да? Ну, наверное, небольшой Ну, посмотрим, давай. Сейчас будем сосиски Поглядим, кто-то есть. Свечки у нас дожигание есть. Это у нас, конечно, кто-то идет. Ага. Вот. Во, вот это налим. Ну небольшие лоются. Ну, лоются такие вот. Да. Пока крупных нет. Такие вот Не, ну это тоже самое нормально. Ну, Сам... Вот они за килограмчикой на лютике очень хорошие. Да. Лоются вот на верха. Да. Вот на ну, вот таких вот, короче. Ершик от маленьких. Лоются вот. вот такой вот налинчик. И печень офигенные ск... а, сколько, сколько уже проверили сегодня да да я, ну, начал да. но, но, ну, проверил. нормально они да. бои, это... но они как стандарт, стандарт. Вот ведут, вот бои, вот. это но. само раз но. само четко мелковато здесь вот будина может по крупнее здесь пока мелковато такие войны ну чё, будем ждать еще следующего результата, друзья. Посмотрим, что будет дальше. Да-да-да. Угу. Ну как, небольшой, нормальный. Вот так вот, ребята, в Омской области промышляют люди. Ну как промышляют? Чисто для себя. Это жизненный образ, образ жизни такой здесь. радостно. Самое главное, оторвался от нуля и пошел потихонечку ловить. И Ерша нет, ага, он его поди выпустил. Нет, он проглатывает его. А, он заглотил прям? Конечно. А, но, но, но, но. Вот он заглотил, его не вытащит. Видно, вот. Вот, это. вот его вытащить очень проблемно. Ага. Для этого есть Специальное приспособление, чтобы вытащить, no, no. в рюкзаке потом принесу, no. а сейчас потащу его вторую. Ну, no, конечно, но. No. Когда я сликнул так, я вытащу, оттуда он не идет. Там уже надо приспособить. Да, специальное приспособление. Ну, да. Потом, потом. ну, а сейчас можно и другую проверить, да? Да, сейчас все проверим. Тут еще две, да, осталось? Почему? Три. А, три? Раз. не три, раз, два и вот три еще. Ну, no, ну. No. что, ребята, три, у... Может быть, ну, ну. У нас вот так вот ставят А вы, друзья, я как смотрю, так вот палки ставите до самого дна. И вам приходится раздавливать. А здесь просто, друзья, высверливаешь отверстие и крючком подцепляешь шнур. Вытаскиваешь и так намного проще. И долбежки меньше. А сейчас вот за три дня, да? Или два? Два дня. Два дня и вот чуть-чуть полоборота бура и все, и ничего не замерзнет. Ну, вот, на улице а пока температура да. ну не замерзает нету говорит что-то есть что-то есть и не пролазит ясно есть, да? есть. ага езёк, друзья попался О, вот это добренький езёк поки ложки где-то это на червяка уже взялся да друзья так что если у вас нету допустим ерша Ставьте червей и вы будете не в пролете, ребята. Риска, хороший. Да. Это, Это уже приятный результат. Таких бы половить на удочку. А в Князьке, таких и да. На киртовке. Тоже за А вы вот так боком. Ладно, еще Ладно, еще три осталось. Вот, ребятки, и такой хороший попал. Ребята, так что ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии и завидуем молча. И приспособлением потом выжитого тоже не вытащили с просто вообще он бы Ладно, вытащи, а там... Надо особо. Мужик рассказывал, короче, щуку поймал На жерлицу или на блесну Здоровая щука на ую попалась В крапивке он жил Ну и все, она там по 10 килограмм А по... Нет, так это было давно, говорит, с детстве еще И это, полез, говорит, проверять А, проверять кого? Вытаскивать крючок, обоими руками залез Отцеплять, а народ рот закрыла нам. Он как заорал, короче Она дергаться как начала, говорит Мне говорит хорошо услышали прибежали помогли а она закрыла рот а крючки то у нее зубы то острые в руку вошли и не открывает нихера они же у нее еще как бы назад зубы чуть-чуть вот эти верхние то а и десятка где то говорит была она же у нее там пасть то здоровенная открывается и залез и все говорит а так бы посидел чуть-чуть бы может и кровью бы и зашел Но. да он говорит молодой еще был неопытный я там на пришл приехал я там аду на пять оду на шесть крапивки ну ну а, -а, -а. а мужик там местный он надеюсь понял хороший щука на моем да щуки я знаю что там хорошие да. поэтому ожидания нету да ну ну все равно вот даже и трава какая-то цепляется ну ну один вот, ёжик менять его наверное да? Но не сильно активный. Да не, нет, всё же он, покидывай. А значит, да, великолепный тронет, великолепный не... килограмм. Да. Крючочек. Вот такие вот крючки, друзья. Вот такой крючочек, 6 килограмм. Да. Обалдеть. Вот такой. Хорошо зацепился его, вот и сошёл. Видишь, болезнь не привела. Да. Это самое главное. Не поднимала что? Может, живые не подходит. Да. Там, ну может там быть, дорожку надо же искать нет, на него. Нет, нет. Ладно, друзья, потом пойдем посмотрим еще в двух местах, да есть? Ага. В двух местах еще. Будем надеяться, что там посмотрите хоть, порыбачите в интернете. Отцепка. Видали, друзья, крючок загнулся. Кольцо. Я такое даже не видел. Наматываешь вот так вот леску туда. Хоп-хоп, и все, и пошло. Вот так хоп. И все. И выдрался крючок. Вс. А, и... а то бы я бы ничего не смог. Конечно. Все, вытаскиваешь спокойно. Крючосик и все. Раскрутилось. Раскрутил все. Вот что, самоделки. Вот и все. Да. А так бы две полностью было. Да-да-да. Ну ладно, друзья, все, продолжим рыбалочку по позе. Пойдем ершею пытаться поймать. В водоизмещение не меняется. есть. Есть? Ага, снимаем. Вот, друзья, второй день проверяем. Вот он красавчик. О -о -о. Небольшой. Да. да. Вот вчера, друзья, я еще двух не заснял Проверяли уже без меня, мы ушли Вы, наверное, забыли сказать, что еще остались Что-то вы нас так по-быстрому Мы ушли, я думаю, заговорились Так бы можно было и тех снять Вот это получается за два дня Я снимаю уже восьмой налим На камеру ваш. Это уже зачет Это уже классно ой, хоть вот так его подержать-то такое нежная кожица, мягкая, гладкая, скользкая вот так вот лунки прикрываются такой льдиной вот есть результат это нормально. через пару дней я там видео загружу, посмотрите. Ты Игорь ссылку да? Вот и я тебе взял, как бы на червя ничего не Ну да Ничего не взял Не, ну может потому что мало их стоит Так-то на изя можно вообще дофига наставить этих палок ну, ну конечно это Это можно там много там, Сейчас Андрей, поймал сейчас. Одного Кого? Колючего? Чебака? на Большой? Маленький такой как... а -а -а. а -а -а. что Че, тебе червя надо? Надо. Ты что замерз что ли парень? Ага, не видно что ли? Нет, не видно, зубами не клацаешь Ну что, так держи Подожди. Чуть и парочку По выдаче, короче, водоем Андрюхи Чтоб он на них не ел Что ты ешь, так, проверяем следующую луночку. Свободный здесь тоже. сегодня рыбы не ловится. День такой. Да, друзья, день. Лубина Перемена погоды. Перимена большая есть. Перемена. Перемена? Уже даже мелочь не ловится. Сегодня угу. не ловится. Так червика не трогает. <связь> <связь> а ч, я думаю, в любом же месте на езя можно ставить? Вот здесь же, можно. Не, я мы имею мы в виду дебил в любом дебилы, по идее, да? Да. У меня месяц уже, осталось у меня, короче, сто пятьдесят крючков. Я теперь известно представить. Червей только надо. Магазине ерунда. Человек в магазине ерунда. Нет? не? Чем мало? Двадцать, mm двадцать -hmm. Ну и 50 рублей. Да ну. еще вообще многолетний. Насука вот так с рук купить. А в рук тоже продал. Надо кого-то срочно разочаровывать в рыбалке. Сказать: "Да забрось ты это дело, отдай нам червей". А так тебе никто отдаст. Андрюха, молодец. Поймал первую рыбку сегодня. Натянутся что-то, да? Ну, это груз, наверное, тяжелый. А -а -а. Ну, так ничего не гордится, ничего. Сейчас, как надо, первый груз повысил я она на двузова вот этих дерганий вещего вот в дузово приходит правильно. волыны Угу. Mm -hmm. вот живой один ршик только один ёршик. Тот ползает у меня так еще осталось тут раз один, один да uh -huh. uh -huh. Ни ёрша, ни кирья ничего не берет. Ты залегла, не хочет болеет да. Даже, вон, эти, болеют, Зубы, наверное, меняет на лим. Нет, не меняет. Он не меняет, погода, да? Вода плохая. А он вообще не меняет или меняет? А, нет, она щука. нет, это щука. Ага, лезней. -а -а. ну, как счет. Ну, ну. Не будет ловиться, была У меня такая погода. Не будет и mm -hmm. Все, он ну, может неделю не ловиться. Не, ну в этом-то и не надо разочаровываться. Самое главное не вешать нос и ловить процессы, да, процесс, не отчаиваясь, продолжать свое любимое занятие. Я тоже, я он, могу нафиг в лес отходить недели две-три, ни одного ни рябчика, ничего. Один ходишь, километров по пять, по десять обязательно, а потом хобан и вышел в рюкзак кто-нибудь. Нигде Не ни у берега, а у берега. Не вижу, я всегда естик. Переехался. Зацепился, видно. За... Ну вот, друзья, сегодня Что результат один на лимушка. Ничего. Ладно, пойдем пробовать ловить живков. Сегодня у меня по планам уйти туда же, где жерлицы стояли Посмотреть, поставить на налима Ершей у меня есть на налима И, наверное, на 6 жерлиц есть чебачков Ладно, давайте оттуда потом включимся Вот, друзья, еще с одним рыбаком встретились Поймал, короче, вот таких трех налимчиков Ну, такие же, как вот сейчас у мужичка был один И один вот такой вот прям здоровенный, блин Сейчас с ним, блин ну вот так, возьми, я сейчас просто его покажу, что это такое. О, друзья, смотрите, прям какой великан, монстр, монстрила, видите какой? Прям классный налим. Вот если заниматься, то можно таких ловить налимов. Видите один ус? Камеру смело сожрет, друзья. Что, ребятки, у нас клюнуло жерлище, начинает. вообще на это, на это, на это, это. сейчас проверю, может быть, просто ничего там уже нету, как бы, видите, жерлица как неровно стоит, ну, не тянет вроде, Эх, промазала, промазала. Ну что, друзья, скажу я вам так, первая жерлица, скорее всего, сработала по моей вине, потому что вот этот вот изгиб на пластинке флажка на кончике не был загнут, она была новая, новый флажок был. Так что, друзья, не было у нас никакой поклевки. И зря я забил тревогу, что там кто-то клюнул. Вот. Ну, азарт у меня был, друзья. Азарт был. Вот сейчас сижу. Короче, татанчиков одеваю вот с дома, живочка взял. Сегодня тепло у нас на улице. Примерно градусов. Может быть 6, может быть 4. На улице вообще кайфово, ни ветерка, ничего нету. Вот видите. Одеваю вот так жвучкой и делаю ему вот так вот тройничок в рот. И он спокойно, он не проколот, и он должен плавать у нас. Вот, Отпускаем его. Вот сейчас он, видите, он начинает по лунке гонять. Гоняет так, хоп-хоп, и отпускаем туда это все дело с грузиком. Ну и следующее действие наше, это вот поставить катушку вот сюда. Поставить там уже вот сюда и отпустить. Смотрите, вот она спускается, спускается. Метра два с половиной глубина здесь все вот ушло нет еще пошло или да он сам идет так и вот подмотаю раза на два на три и так подмотаю ну, сейчас посмотрим глубину и глубина здесь вот ну около двух с половиной метров здесь два с половиной метра вот третья жерличка уже у нас поставлена друзья Сделали мы, короче, 8 лунок под 8 жерлиц, короче, ребятки. Почему? Потому что. Потому что у нас всего 8 живков с тобой. Вот. Сейчас мы так и повернем, как надо. чтобы сбоку было видно, что флажок, если сработал, то сработает. Брат у меня насверлил лунок. И это. Сейчас пошел, короче, черпачком вычеркивать вычерпывают все с лунки, шугу всю, а я вот занимаюсь поставкой жерлиц, ну как то так ребятки, ладно посмотрим сейчас поставим жерлички, что ребятки вот здесь вот сработало, но здесь может быть живок то что большой был, сейчас чуть-чуть подождем, если все начнет, мы может живок только большой, в принципе вот, вот так подсечь. Нет, есть щука Щука есть Идет, идет, идет, друзья А, сошла, сошла, сука, сошла, прикинь Хорошая щука была Хорошая, друзья Килограмма, наверное, три было а, Прикинь, у меня адреналин его Надо было дать ей заглотить, друзья Но это... Надежда теперь есть, что она тут есть Ё-моё, нифига, Андрей, прикинь Она шла, ты не видел, что я тяжело тянул? Андрей не заметил не заметил прям килограмма 3 наверное, такая была ё-моё она выплюнула его килограмм 3 так как она блин обалдеть но сейчас она может и на другую плюнуть. андрюха давай сейчас побури пока отверстие Мы сейчас на облез на попробуем мы можем еще и на удочку ее поймать Так, сейчас, подожди. Или ты уже устал? Сейчас твои сколько смогу. Так, как она разматывать будет? Сейчас перестанет разматывать. Так, раз, два, три. Так, хоп. Вот друзья, у нас 8 вот так стоит по линии Сейчас мы с Андреем решили на зимние удочки на блесенке поблеснить 4 луночки у нас есть Вот, сейчас как бы стоим, облавливаем Проверяем, ждем работу жерлиц Вот, 8 штук стоит Друзья, пошла жерличка на размоточку. Смотрите. Разматывается. Жерличка. Что потечь. Ага, идет. Идет, идет, друзья. Вот она, красавица родная. Братки. Братан. Ну что, ребятки, сработала первая жерличка. Вот такая вот. У меня братишка услышал, что жерличка заработала. Начала размоточку вести. Вот. И получился удар такой, ребята. Что это? Клюнуло? Ну, короче, вы сами видели, что получилось. Вот на такого ротанишку. братанишку, друзья. Так. А, не в ту жабру вытаскиваю. Чё скажу вам, друзья? Андрей, да поснимай. Это моя первая щука в жизни на жерлицу в зимнюю. Ну, айда поснимай. А ну, вытащи, ё-моё, чё тупить-то, Андрей? На камеру. Да я сейчас буду заряжать жерлицу. Самая первая, друзья, щука моя в моей жизни. Короче, сейчас пытался стримчик запустить, и вот она, иртышевская щука.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 Сейчас мы обмоем ее Ну, зубки у нее вроде бы... А, пальцы нужны. Зубы, друзья, короче, не шатаются. Здесь получается, живок, я его вытащил, он не активный был, он вообще какой-то как вялый, он вообще не шевелился здесь на этой щуке. Я его сейчас туда также же само отпустил, и вот я не знаю, что будет, будет ли результат или нет. Но ну, вот здесь, короче, стоит еще у нас 7 живков И будем надеяться, что там хорошие Прямо по живности они И, короче, взяли мы Вот от берега метров, наверное Ну, сейчас посчитаю шагов Раз, метровые, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь метров, грубо говоря, от берега Вот смотрите, вот так Ну и все Город Тара, Омская область 4 декабря 2019 года Привет всем И лайк ставим, подписываемся на канал Помогаем развиваться каналу Если есть у вас возможность Кидаем донаты, друзья У меня губа, конечно же, раскатана Я хочу себе купить жерли побольше Вот если бы у меня сейчас их было 50 штук Я бы вот пошел бы и все 50 штук поставил А так у меня всего 8 стоит Но я бы как бы постарался поставить и все и как бы была бы интересная рыбалка У меня просто есть такой интерес Что половить вот таких вот монстров ну вот этот монстр примерно сантиметров, ну 50 точно есть, 50 сантиметров, даже больше. Ладно, все, сейчас вот брата сделаем на фотографии, на память. Давай, телефон. Что, друзья, 5 декабря решили сходить проверить жерлицы, у нас вот такой вот провал, лед провалился. Короче... Ну и жерлица не подняты Ничего не поднято, короче Не открыто Андрюха, видал? Видал, как треснул лед и вода пошла наверх? Вот Хотя одна открыта жерлица, Андрей Флажок открыт один Вот Такие, друзья, дела Сейчас посмотрим, что там у нас. Да скорее всего никого там и нет. Скорее всего, если со мной и клюнула, то она за ночь ушла. Но будем надеяться на лучшее, друзья. Андрей Посмотрим, друзья, что тут есть, что тут нет, может и нифига и нету. А. Замерзло, видишь, видишь как? Ну-ка дай-ка мне эту фигню. Это. Ну-ка, сейчас посмотрим. И не промерзло, ой, не, никто не тянется. Как, наверное, размоталась Стоп, сейчас мы сделаем это. Вот да, никто не тянется. Просто живок. Живой ты, живой. Сейчас можно, короче, это по новой их поставить, постоять, если все домой идти. Ну вот так вот, друзья, мы сидим с Андрюхой возле жирлиц. Короче, на ночь было бесполезно их оставлять. Что-то нифига не попалось. Ну, мое мнение, это то, что живки неактивные. Они живые, плавниками шевелят, но они не дергаются, не плавают там, не живучие они как бы. Ну, неактивные. А, второй мой вывод. Жирлицы за ночь не промерзли вообще. Мы их снегом присыпали, не промерзли градусов сейчас примерно около 10 минус вот как то так ребята так что можно было по моему даже их сильно и не засыпать снегом сверху чуть-чуть присыпать и все ничего страшного не было сейчас пойдем еще три штучки вот эти поднимем жерлички а тогда вот этот круглешок то жерличный оторвем посмотрим с живками что. и все посидим тут пару часиков посмотрим будут поклевки нет и Надеемся, что на рассвете будет. И пойдем домой.